<свист> а ушел шелу перцы. <свист> йо йо йо. А чуваки, э, короче, хуевая новость. Саундклауда удалили, короче, трек От любви до боли Поскольку бит был с ютуба Вот Я Сделаю ремейк на этот трек Напишу сам бит с чуваками И перезапишу его И по новой дропну Вот О, ебай, любимая нахуй Смотри, брат, сейчас тут будут Ууу, бейс, бос! нахуй, пиздюли, блядь. Кто ко мне в трансляции? Кто ко мне в трансляции. Кто первый напишет кого... я, того и добавляю. Что нахуй? А чё тут нету сундуков? Какого хуй? Бывает, брат. Привет, Дори. Я. Чё тут нахуй надо, сундука нет? Эээ, ви я Бля, как тебя найти теперь, пиздец. Бля, хуевая идея была, короче. Я ебу, как найти теперь. Вот. Ви-то. Mm. Короче, хуй знает. Там уже это пововсю, Ладно. Важно. И там пиздец, и тут пиздец, ебать, что делать, да? Давай ты. Ты все, блин. Есть ствол? Нихуя, да? Идем дальше. <связь> <связь> ты чисто сам собой висишь, да, ебать? Я уже все я уже бля, не пишу биты, битмей... точнее не пишу рэп на биты с ютуба, заебался, типа, заебался. Пишу биты, -бит. ответил на вопрос, скорее, битмейк, это... А, кстати, да, все, что пишут в интернете, что я битмейкер, это все пиздёж, никогда не писал биты, ты -бит. не умею писать. Бля, не подключается хуй с ней, короче. могу проспойлерить вам я короче пишу альбом и он будет нахуй просто просто Ибанутый, будет просто сумасшедшая блять зима наконец-то блин кушат за пиздец я курю айтюнс блять айтюнс будет Конечно, будет, будет можно... потерпеть чувак Валера Тулип это лучший тип Фея на битмаре Бля, он не потух Шаттат мой белый Нир. Валера Тюфан Гоу Шайн Я пробил уши, кстати А шо вот это за хуйня? Она тебе фул, фул Типа Ты армон, выполняет, уже, да Это да. да, похуй А вот еще одна такая Тебе все равно разъебут Пашт, чувак. Бля, как относится к фейсу? Чуваки, вы не заебались задавать эти вопросы, блядь? Мне кажется, блядь, это поколение уже вымерло, которые задают, блядь, вопросы, как относишься к тому, как относишься к этому. Это ж полный, бред. нормально, я отношусь к Фейсу. У меня концерты там в Москве, в Питере будут. Теперь эту хуйню, она тебе пополнить хп. Концерты будут в марте, в Питере и в Москве. Ну вот. Бейс, привет, ёпта. джи Подписывайтесь на моего брата. Борнджи. Тарпор. Борнджи. джи Ой, ты такую вот залупа, да, под себя кидаешь, и заебись, да? Какая, да, да. Братан, только не надо под себя залупу кидать. Блин, какие, какие задачи. Факт, вел, факт, Смотрите, какие у меня кроссовки охуенные. Просто пиздец. Это кожа, блять, зебры нахуй. Белые Белый первый рокет, ха. Играю в Xbox бля. Привет, Ваня Акура. Мы с тобой друзья. Слышишь, ага. для братан. А. Залетай в эфир. А. Ща добавлю тебя. А. Ты мой для братан. Пойти а. в эфир. А. Ваня Акура. Привет, для братан. Бл -у, у бля, бля, у. Бля-ууу! Как там смотри, смотри как делает 3 пюре, я выучил. Смотри, раз, смотри, два. Потом так, оп, и там. Трейвей, братан, трейвей. Трейвей. Это реальное дерьмо, чувак. Играем в Fortnite 24 на 7. Играем в Fortnite ёпта. Играем в Fortnite 24 на 7, курим майкас пробиваем уши, пробиваем нос. Выпали Айкос? Братан, братан, понятное дело, блядь, бейб. Что? Ну, не брат, не Шо? Бейн, Шо ты не ты? ты говоришь, брат? Да шой я хожу, блядь, да. Хожу по О, привет, привет, привет. Здравствуйте. кореш? Здравствуйте. Здравствуйте. Что это, брат? Ты кореш? А что играешь? В рэп игру, братан. Зачем? Да, блядь, чтобы заработать миллион долларов. Блин, Блин. опять ты за деньги играешь в игры. Зачем, О, ты, это блядь, Зачем блядь, ты это делал? Зачем ты это делаешь? Бля, ну и не я такая, жизнь такая. Можешь мальчик. Все, как дела? Есть такая проблема. Пизделка, пизделка. Мы сидели, слушали музыку какое-то время. И я не понимал текста. А, бля. В чем да. припев? На трек, который я с вами хотел сделать. Ну, типа, да, да. Это мать его. вот... Ну, я, типа, запомнил, что это было? Да, да, да, да, да, да, да, Точно. А, бля, вы в натуре не выкупали? Или... Не, я в не Я себе жестко. Бля, бля... Я думал, вы орете типа так. Это реально круто. У меня Когда Петя про ЕГА будет? Пишет, пишет, когда фит, акула и морти. Это этот кислотный диджей, акула, который... Акула. Бля, братан, хочешь повыкупать мои носки? Нихуя сною, с гербом. Нашим, нашим. Знаешь, что это значит, братан? Тут написано АСУ. Ассоциация скейтбординга Украины. Нихуя себе, кто придумал вообще? Да, это чуваки, короче, с Киева, типа, которые трушные скейтеры занимаются всякой хуйней по скетбордингу. Вот, Бля. Украине. Я думаю, на бите, слышишь, на лице герб Украины. Вот тут под глазом. Такой, mm -hmm. типа, в меру. Вот, да. Было пиздато. Чё, ты в брашку, собираешься? Брат, ну пока что хуй знает. Пока что хуй знает. Они везут тебя, я уже, наверное, не буду выезжать. у меня же, типа, уже концерты в Москве в марте будут. Вот. Я не выезжаю. В Олимпийском? Да, это самый большой клубешник, типа, это стадион, да? А что слышишь, выпиши пригласу. мы приедем. Конечно, брат, ты что, гонишь, вообще изи, все будет. Сделаем все, как надо, брат. А то там какой-то репост надо показать на границе. Я не понял, что там за репост-то. А в смысле в Украину? Ну да, типа. А, бля, думал на концерт. Репост, чтобы в Украину уехать? Ну там какой-то приглас репост. Я не понял, Украину. Я вступил в группу в Украину. Бля, братан, ну, да ладно, какой реально приглас нужен, чтобы поехать в Украину? Да, мы же русаки. Бля, чё мне туда, типа, можно въезжать в Рашку? Ну, потому что ты не русак. Ну, <смех> бля, с Украины. Ну, так, ты Европа. <смех> мы, мы, мы хохлы. <смех> бля, ну, короче. Короче, хуй знает, надо как-то размутись, просто... Так ты хочешь приехать, реально? <смех> ну, я б реально приехал. Ну, приглас, выпишешь, ты на <смех> Киеве скинешь, чтобы выживать, как бля, полонлайз. Скили мне приглас, найти. Я <смех> не <смех> знаю, я <смех> узнаю, типа, но... По-моему, если лететь, то, бля, нужен только загранник, и все вроде. Ну, загранник у меня есть. Ну, ладно, я узнаю, типа, у кореша, и типа, если что, я черкажу. Ну, давай, если что, толпой прям. Потому что этот Тихон говорил, что что-то будет у вас какие-то эти фестивали, там, не фестивали. Кто-кто говорил? Тихон. Что за Тихон? Тихон Бойка. Бля, Это я... Пусть знает, кстати. А, бля, ну, короче, я узнаю сейчас. А у тебя а будет да... в этом в, в Украину? Ой, в Украине что-то. Э, ну да, конечно. У меня вот концерт через две недели в Киеве. Бля. Да. Прилетел, как... Большой сольный концерт, Да мая. ладно, а кто на разогреве? Мой братик Бейсбос. Солют, чуваки. еще пару чуваков там. Вот. С Украины. кахлы. Кохлы как ты любишь диджей симбиотик будет петь джей симбиотик мой блять диджей и бэк вокалист бэк мс он будет вот этот вот эй малыша куда мы с тобой катим брат а ты выкупаешь его треки когда он был вейсит фликер фэмили которая арабская сальца вот здесь да да да я понял был что-то полотенчик что-то там блять братан у него же альбом скоро выйдет он называется соски свиньи Братан, там... Короче, поебать, там есть трек на альбоме, он называется «Вьёб на улице вязов». Вьёб? Да, типа, у нас просто вьёбают, понял, часто, типа, ну, мусора, типа, и... <laughs> Что назвать так трек, типа, да, тут полный... <laughs> Это мать его торчит, ебать. Это ЭТО МАТЬ ЕГО ТОРЧИТ! <связать> да, надо перезаписать, там реально непонятно, я слушался Не, ну, я думал, Дракшит или Даркшит. Типа, Даркшит, да, там. Ну там в демке, потому что, типа, ну так... Ладно, но я, блядь, с этим треком пизду такое сделал. И, братан, мне еще битов скинули, короче, давай, блядь, активируемся и начнем. Кидаем. Да, кидаем, кидаем, по навалим. Да, блядь, езжи, блядь. Старе, я уши проебашил сегодня. Это чё, Даймонд? Шанрайка, Китаймонд. <сос> <сос> <сос> Это типа Тимати в 2014. Братан, какой Тимати? Присмотри внимательно. Эль... Эль... МНМ. -эм. Да. Йо, да, брат. Че? Да, на студию. Ваня, в текстуре, блять. Вернись. Все, заебись, я тебя жду, братан. Ваня, ты в текстуре, вернись, пожалуйста. О. А -а -а -а. Привет. А где тут карты, слышь, взять? Я хочу карты взять. Можно? Тут нет. нет. Это нам... Нет, чувак. Охуя, а нахуй ты тогда эта площадка. А ты можешь привет за бабки передать? Конечно. Только если это твой друг какой-то хороший очень. Не, не, мои друзья не хотят привет. друзья не хотят привет от грязного Морти? <реш> я я <реш> а я скажу, сделай опрос. А от Монка, слышишь? Да. А что за история, типа, Дёрти Монк вот в Москве, когда Тикаша приехал, типа, он вот в бандане Крипс пришел? Гони, бля, в натуре, я не знаю. Мне кто-то рассказывал, типа, да, что там это... Дёрти Монк на Тикаше в бандане Крипс. Бля, чувак, он типа... Хаа, ни хуя себе, ебать! Он типа жестко перевыпакал. Угубаешь? Тупо хотел по пострелять со ствола. С нами. Мне кажется, у него типа знаешь, этот, как не шизофрения, а когда ты типа в другом мире живешь. Вообще все другое, бля. Пайс мир, чувак. Под спайсом просто. Чисто в VRе живет. Ух, Так а вы же в Питере? Mm -hmm. Вы в Питере? Да. И я как собрал рок-группу. Мтуре. Да. Ты теперь рок будешь читать? Значит, я хочу альбом записать, называется Алкогольная интоксикация. А, бля, я видел, я видел. Бля, жестко-жестко. И там будет э -э, имена. Да. Да? Да. Там будет типа я это. Эта мать ему торчит, Морьте аккуратно, на. Да, Мой, ты заф... запрестулюл. Слышишь, что говорю? Что? Возьмешь на фит, я заплачу. Ну, тысяча баксов на киви. Да изи, братан, как нехуй. Смотри, вот так. Можем и пиху на 7 тысяч долларов записать. Можем что? И пиху за 7 тысяч долларов записать. Это хуйня, брат. Ой, бля смотри, какая у меня студия, чувак. Охуенность? Прикольно. Да, мы тут вот. мать его, торчим. Живешь на студии? Тип сидит, тупо играет. Упаджай, ебать. Выкупаешь я жёсткий задрот в Фортнайт? Все Я профессионал, да. да. Что, лучше винтовка или драбак? Конечно, драбак. -а -а. Ничего, вот так и оставь. Не знаю, нахуй. Ё, Ванёк, брат. Чё? Говорю, давай тогда, братан, на связи. Мне давай, давай, крышу, брат. Тихо. Давай, брат, обнял. Давай, брат, Поехали ла Альбом про ТЖ. Сун, Бич. Бич.